Всем большой привет! Сегодня посмотрим доступную роскошь от застройщика Самана. И в ближайшее время у них стартует новый проект Самана Миконос. Сейчас, кстати, очень хорошие условия на предварительном бронировании, поскольку официального старта продаж еще не было. Но об этом, обо всем мы подробнее поговорим, как о самом проекте. Сначала хотел бы несколько слов сказать о застройщике непосредственно. Потому что по дубайским меркам это не очень крупная компания, которая, тем не менее, очень старается выделиться своим подходом, какую-то создать идентичность. И, на мой взгляд, им это в полной мере удается. Мы просто даже, если сейчас с вами пробежимся, посмотрим макеты строящихся и уже реализованных, комплексов, вот, например, «Самана Майами» или «Самана Санторини». Вот «Санторини» в частности достаточно громкий был проект, о нем много говорили, потому что за эти деньги, за которые он продавался, он действительно много фишек здесь предлагал. Но ну, в частности, конечно, вы видите, сейчас главная фишка – это вот эти вот частные бассейны, да, private pool это называется, когда у вас на террасе свой собственный бассейн, который обслуживает при этом управляющая компания. Ну, конечно же, есть и общий бассейн, тренажерный зал, и вся инфраструктура, к которой мы с вами здесь в Дубае уже привыкли, да, к тому, что она есть в каждом новом комплексе. Но вот такого в эконом-сегменте, а, ну, все-таки то, что предлагает Самана, по сути, это эконом-сегмент такого больше не делал никто. И это очень интересно. Да, честно говоря, даже в целом не так много есть с чем сравнить, потому что первое, что мне приходит на ум, это, наверное, дамаг Кавалли. Есть также у дамага в Сафе. То есть у Дамака есть некоторые проекты, где, да, есть вот эта тема private пулов, но в основном это там не в однокомнатных, не всегда даже в двухкомнатных апартах. Это бывает там в каких-то Penthouse. Здесь же, пожалуйста, у вас за относительно небольшие деньги вот эта фишка доступна. А если говорить о Самане Миконос, то здесь даже студии здесь имеют свои собственные private pool. И такого, я думаю, что на рынке совершенно точно нет больше ни у кого. Мы видим всего лишь четыре жилых этажа. Здесь, как я уже сказал, даже студии укомплектованы своими собственными private pool. В этой части на крыше это не что иное, как солнечные панели. Они призваны снизить стоимость обслуживания, которая, в принципе, здесь и так невысокая. В среднем это 14-15 дирхам на квадратный фут в год по проектам Саманы. Есть также, конечно же, общий бассейн, есть детский бассейн, есть зоны отдыха, детские площадки. Также там будет, конечно же, тренажерный зал, будет спа-зона хамам зона на улице будет кинотеатр и ну в общем то все что в современных проектах в Дубае сейчас предлагают да. здесь также будет что касается цен и планировок то студии здесь будут начинаться примерно от 700 тысяч дирхам one bedroom будет начинаться примерно от миллиона шестьдесят ту two от полутора и трехкомнатные апартаменты также со своим собственным бассейном будет начинаться от 2 и трех миллионов дирхам. Ну, вот, вот это как раз на макете здесь изображены, если не ошибаюсь, трехкомнатные апартаменты и вот у них соответственно такой бассейн, уже прям чаш полноценная побольше. Еще одна особенность, которую вы по проектам могли подметить, это то, что сама настроит преимущественно малоэтажные проекты, четыре, пять, семь этажей, а в Дубае мало кто так строит на самом деле. Ну, вот, может быть, один единственный проект исключения у Саманы – это Waves. И он-то, по-дубайским меркам, среднеэтажный, на самом деле. Кстати, Waves он называется, потому что там есть искусственные волны, вот бассейн, и стоит установка, которая нагоняет вот эту волну. То есть даже здесь застройщик постарался как-то а, выделиться. Сейчас давайте пробежимся по шоу-руму просто для общего понимания как вообще сама она свои проекты сдает. Но сразу скажу, что то, что вы видите сейчас это полностью упакованный апартамент и базово все-таки застройщик сдает а, вам недвижимость не так а, так базово будет, будут белые покрашенные стены и не будет мебели и техники, за исключением кухни. Вот кухня, как вы ее видите, в таком виде она сдаваться и будет. Но подобный пакет застройщик продает именно, это именно как пакет, то есть меблировка плюс дополнительные элементы отделки. Вы можете у застройщика, собственно, его и заказать. И сейчас у них на все проекты действует 25% скидка на такую услугу. Но типовой one bedroom два санузла, причем даже вот этот гостевой, он довольно-таки просторный. И, собственно, спальная комната. Но в целом, я думаю, вы со мной согласитесь, что все сделано неплохо, современно, сдержанный дизайн. И ничто не поражает воображение с одной стороны, с другой стороны, ничто не отталкивает. В целом, то, что нужно. А это уже санузел хозяйский. В общем, за дополнительной информацией, как обычно, обращайтесь лично, оставляйте заявку, наш специалист с вами свяжется, вышлет вам все наличие. А также напоминаю, что официального старта продаж здесь еще не состоялось, поэтому сейчас вы можете выразить интерес к покупке. И, соответственно, есть определенная процедура, я о ней уже много раз говорил. А наш менеджер полностью вам расскажет, как это здесь делается, что нужно сделать для того, чтобы, когда официальный старт состоялся, вам здесь апартамент достался, если он вас заинтересовал. Ну, также, конечно же, брошюры по планировке и так далее, все по запросу вышлем. Я с вами на этом прощаюсь. С вами был Скандер, Санса Цедер. Всем пока.